Дай ружье, дай ружье! Бля, хули у ружья не оставил. А что ты стоишь, смотришь, бля, сейчас тебя тоже заберут. Ты что, рафлиш? блядь! Что меня схватило? Батя, я здесь? Ты парень? Я потом что-то я почему -то. Мне бы ружьё у забрать.